Друзья, здравствуйте, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам присоединился именно сейчас. Приветствую вас, друзья, всех на своем канале Картава Компани, с вами Вадим Картава. И сегодня я проведу сегодняшнюю трансляцию под названием «Танковый марсианин. Хэштег 3». Итак, друзья, пишите в чате, не забывайте ставить лайки, они продвигают мой контент Конечно же, поделюсь сразу же одной фишечкой, чтобы расширить нашу такую аудиторию Сделайте, пожалуйста, буквально сейчас репост под этим стримом на своих соцсетях Тем самым вы поможете игре и мне набрать немного аудитории вот так вот что что сегодня будем обсуждать обсуждать будем танки как всегда на веселее пишите в чате чтобы я не скучал и сегодня я э, уже э, со вторым монитором вот и думаю что ну, точнее с телефоном думаю что все будет так мне мне что мне ничего не дают давайте я старика выберу так мы поиграем пока в соло если кто захочет присоединиться пишите пишите в чате я обязательно присоединюсь к вам вот в дискорде или что-то где-то там вот У меня выбора не было, я обожаю ОБТ. Как, mm -hmm. ну, ОБТ знаете, да, что такое? Знаете, что такое ОБТ? Напишите мне в чате, если не знаете, что такое ОБТ. Ну, давайте я отвечу, если вам скучно и вы не знаете, что такое ОБТ. ОБТ это основная боевая техника раз она на на что? Это тяжелая бронетехника, которая э, рассчитана на оборону и наступление. Есть ББМ, это тренированные бо, боевые машины, которые занимаются разведкой. И есть ИТ. ИТ э, занимается в, в, в Стоит в кустах и, и, в общем, нагоняет фрагов. Вот. Э, это основная техника в танках. Здесь же все у нас иначе. У нас да, здесь классы немного по-другому. Ну, конечно же, мы на Марсе. Не забывайте. Не за... О, мы, мы играем в, ц... О, в Царевича. В Царевича мы играем обожаю царевича так и то не я его замочил ну ладно я не обижаюсь я не обижаюсь как ваши дела как ваше настроение пишите в чате не забывайте проставить лайк если вам не трудно конечно Потому что лайки продвигают так же, как и ваше общение в чате, продвигают нашу трансляцию. Поэтому принимайте активное участие в ней. Вот Сольник на старике, конечно, очень неподвижный он. Так, елки палки Так, дайте мне что-нибудь тыкнуть. Пока, пока я жив больно больно дуло у него долго долго долго поворачивается так и урон урон мне кажется у него слабоватый для такого тяжелого танка но по моему мнению очень слабоватый урон хотелось бы больше но разработчики дают всем одинаковые Э, перки, да, что как бы, чтобы не было дисбаланса. Это хорошо тоже. С одной стороны, потому что я я видел дисбаланс, ребята, это очень херовая вещь. Я не мат. Э, хотя, может быть, это не мат, не знаем. Вот. Э, дисбаланс э, я встречал в игре Warburg Warfare дисбаланс очень там хороший поэтому с этим здесь а, все проработали до мельчайших частей все буквально да у какие у какого-то танка есть подвижность у какого-то есть свои фишки у танков и это их делает более интересными а, для своей аудитории для своего комьюнити и соответственно макс ну Орсианского, так на карте вот как бы я бы хотел увидеть какие-нибудь кратеры и что-нибудь такое интересное, кроме вот этих холмов, конечно же. Но это моё мое чисто вот желание. Я не знаю как вы. Мне бы хотелось это увидеть. Чем. А елки, вот зачем припирать? Я не понимаю вот таких людей, которые припирают. Вот, мне царя нужно убить. Хочу убить царя. Вот. И как бы я раканул сейчас. но хотя, хотя у меня такую танку, что... что мало. мало, мало, мало, мало дает, но у меня выбора не было, у меня либо взять какую-нибудь э, пуколку, но у нас два ОБТ, поэтому, скорее всего, мы проигрываем. Вот. Ну, как я называю их ОБТ также. По старой привычке, я извиняюсь. Вот. По старой привычке я их называю ОБТ, а так, в принципе. Я забываю про навыки иногда. Ну вот как-то. Что ты у меня криво едешь, а? Не хочет он меня сегодня слушаться Ой, я царем стал Слушай, я царь Мне, хит, мне херово сейчас Меня сейчас э, убьют Ну да. а, ладно спасибо, что ты меня убил У меня возможности не было маневрировать от тебя Поэтому ладно, что быть Я тебя прощаю ну вот, э, тем самым у нас э, сейчас в четверо э, человек, мне очень приятно, что вы смотрите меня, э, не забывайте подписываться, чтобы было... чтобы получать уведомления о новых трансляциях или что-то подобное, да, вот, и тем самым мы будем работать я буду работать по этой игре постоянно, также э, буду работать на твиче, если хотите, э, можете написать э, тоже там, допустим, в комментариях, давай больше стримов, там, э, вот э, по игре, у меня есть два дня свободных, э, в какие я могу поставить вас, э, как бы это понедельник и пятница, вот, как бы, но, а, опять же, я вот вернусь к тому, что у меня есть основная работа, которую э, я выполняю, да, я слесарь КПА, вот, работаю на производстве, поэтому там, сейчас у меня график 1-2, вот, и тем самым, как бы, я не могу постоянно этим заниматься, вот, свидеть своей занятости вот и тем самым как бы прошу э, понимание и как бы всего вот этого вот э, э, мне нагибают сзади причем нагибают а я как бы ничего не могу сделать мне, мне тяжело э, развернуться и я не знаю я попадаю в рому или нет Вроде урон идет, а я не знаю, как бы, я бью его или нет? Я его стреляю или нет? Я могу таранить. Я такой. Я могу таранить. Ну вот вдвоем, двоем, зачем двоем? Давайте по одному. Ну ладно. Так уж и быть. Двое на одного. Это несправедливо. Так, ну танк у меня, конечно, очень мощный. Танк мощный и я забываю про навыки. Да. Забываю про навыки. Надеюсь, что вы прожали лайк, и пишите в чате, а то мне скучно становится Хоть что-то там, привет, День... что нибудь такое А вот, э тем самым, тем самым мы продолжаем свою битву против э команды Амадрилса вот. я, к сожалению, играю сегодня в соло, меня не мне, мне, мне, мне, с кем взять, вот, и немного я ракую, но ничего страшного, мне, как бы, победа не важна, важна сама трансляция, я не из тех людей, которые привык... Не, я, конечно, люблю побеждать. И каждый любит побеждать. Каждый делает, там хочет, там больше фрагов, больше опыта за это, да, как бы. Но это игра. Я никогда там не сижу, не плачу в том ну, в том плане то, что вот, блин, меня нагнули. И надо. Э, вот еще один прилетел, как бы, как говорится. Вот, э, тем самым, как бы, я. Опять забываю про навыки. Пока болтаешь, уу, победа. Идеальная победа. Господа, пожалуйста, мы как бы не скучаем, пишем, а активно действуем в чате. Потому что, ну, как бы.. Вам будет интереснее и мне будет интереснее с вами общаться. Вот, не молчите, пожалуйста. Так, ну давайте продолжим. Мне нужно сделать задание на D4, да, по-моему. Я вообще никак не выполню последнее задание. Который я должен выполнить и, наверное, сейчас мы его попробуем. Раз у меня пошла победа, как бы я вообще вебку включил или нет? Как, как бы. Нет, забыл. <смех> Понятно. Вот. А вебку включил или нет? Сейчас только вспомнил про вебку, вот. И вы вот видите, как бы в чате никого, никто не пишет, и я сижу, как бы общаюсь без вебки. Так, что-то, что-то, я подлагал, что ли? А вот все. Так, с вебкой будет гораздо проще и гораздо легче. Вот, вы, вы тоже, как бы я забыл про нее и сиди, сидите все, э, как бы молчите там, включи вебку там или что-нибудь Но я тем, тем не менее продолжу, продолжу Почему не идет, не идет время отчета елки палки Я завис, что ли? Я не понимаю, что это такое Отчет. Алло. Видимо, бог бабу... будет, Ба... забаганул. Он. Перезаходить что ли. М -м -м. Печально. Да, придется, наверное, нам перезайти. Сейчас, секундочку, друзья. Давайте я перезайду, потому что это вам придется вам посмотреть только на, мой, на мою прекрасную физиономию, кроме игры. Так, добрый вечер. Перегрузил у тебя баку в игру. Угу, сейчас что-то у меня чат здесь показывает, главное, а здесь нет. Прикольно. Сейчас. Секунду перезагрузимся. Главное, бы не попутать игры. Это а у меня... Это самое... Что у меня с чатом непонятно. Почему я не вижу остальные сообщения? Здесь есть сообщение, на... а... А, вот. я перезахожу все-все перезахожу спасибо молс я просто до этого и чат почему-то с телефоном не видел как бы так что опять мне уходит играть алё да. что на это скажете <смех> а -а -а. такое часто бывает а? А, -а, а это такое время ожидания ну, прикольно придется... придется постоянно пересматривать, что ли, его? опять времени идет ну что такое? а, вот пошло неужели оно пошло? отлично побежал... побежал таймер отчета. так, принимаю Принимаю и соглашаюсь на этот на эту битву. П Последний из Магикан э, из марсиан <сélope> <сélope> Магикан Марсиан и тому подобное. Вот Тон-тон-тон. Чтобы, чтобы еще вам рассказать такого, то да. у вас, возможно, заня... не все игроки готовы. Отлично. Я же был готов. Вот, ну, пошло опять. Сколько это может Так, ну давайте пообщаемся на что именно, на какую тему. Пишите, предлагайте в чате, мы можем поговорить о жизни, поговорить о науке, текущих событиях, цели, амбиции. Мои цели, и амбиции набрать тысячу подписчиков и монетизировать канал. Вот, на данный момент, как ютуберу мне это очень нужно поэтому не забывайте если вы не подписаны на канал подписаться вы поможете также и мне вот каким-то образом продвинуться среди, среди песочницы этой всей вот потому что я уже полгода работаю в песочнице и полгода никак вылезти из песочницы не могу Вот. Если кто не в курсе Я бывший игрок Armored Warfare Профессиональный игрок В столкновениях, Также увлекался PvP-шкой Сейчас в данный момент Я Играю в различные танковые шутеры И шутеры вот. Также на моем канале Вы можете увидеть различные прохождения По играм старые, новые Как бы ну, это есть ну, что такое Никак, не хочет он видит наверное, то что я здесь сижу и как бы не хочет меня э, запускать вот говорит посиди ка еще чуть-чуть он обидел он обиделся на то что я сказал то что я хочу вот видеть марс чуть-чуть иным Так, у нас в чате пока ничего там не изменилось. Нет. В чатике ничего не изменилось. Это очень-очень плохо. На данный момент, да, ребят, на Ютубе очень тяжело продвигаться, особенно молодым каналам, которые... Он занимается стримингом или того же летсплеем или еще что-то. Очень много э молодых каналов, которые приходят э на YouTube, даже не знаю, что такое монтаж, даже не знаю, что такое а вообще стрим э как бы приходят и э показывают себя. Э не имея должного опыта. Вот. Ну, тем самым я за год, можно так сказать, научился работать немного с аудиторией, работать именно... Что, что такое? Давайте я еще раз перезайду. Пока я перезахожу... Так, проблема, минуточку, проблема мешает. Всем что-то последние полчаса начало вы, выбивать. Проблема решает. Я не Вот, так, давайте, давайте сейчас мы еще раз перезаходим. Амреаль является торговым знакомым на on... on... on... движке Амреальс. Круто, слушай. Вот. Даже армата on... такого движка не имеет. И And... даже War Вот. Минуточка. Минуточка прошла, да. Минуточка прошла, уже прошло... Даже больше Минуточки, а мы все ждем Пока мы войдем в бой Спасибо, что поддерживаете Не забывайте, пока мы еще Не зашли Играть Не забывайте Подписаться, поставить лайк Мне будет очень приятно Вот с вами вновь и вновь встречаться, так как не то не то включил я, извиняюсь, запутался в кнопках, не то что-то много, много всего, все распутался. Я извиняюсь, буквально за о, запутался в кнопках. Так, попозже, похоже, придется менять сервер. А, мне менять сервер? Ну давай, сейчас я еще раз попытаюсь и зайду, как бы, если получится вот сейчас зайти, то вот самое. Если не по, о, видишь, как получилось. Андрей Ходаковский приветствую тебя, если ты смотришь нас, наш стрим, а если ты не смотришь, то смотри э, наш стрим вот. Кто еще, модельс? я вижу тебя и всех остальных, кроме, так Какой сервер? Рома, привет, приветствую тебя, так, э, ура! Ура, прорвались. Я сейчас против вас буду играть. Да, да, я вижу тебя, Андалс. Ты напротив. Спасибо, ребят, что поддерживаете в чате. Это сам, самое главное, вот, чтобы вы поддерживали в чате и не забывали про э, лайки. Они продвигают наш стрим. Вот. Это... Очень хорошо. Если кто-то другой приходит на мой стрим и смотрит на игру, он может скачать игру она бесплатно, совершенно. Вот тем самым. Мы обретем больше игроков, больше комьюнити, и тем самым поможем проекту вырваться э, в топы и сделать ее еще сильнее и веселее. Вот. Так что не только вы помогаете мне, но и э, данному проекту. Вот. Так, почему Рома пишет, почему не в друзьях -то? а и, и, я откуда знаю, ты мне предлагал друзья, вроде бы в Дискорде мы с тобой дружим, Ром, а здесь я не знаю, здесь я не знаю, может быть ты как бы не отправил мне запрос в друзья? Я, я почему-то не знаю Я не помню, ребята, вот, вот, вот честно На прошлой в, в пятницу я у меня был стрим Был стрим, да, который совпал Кроме Амадеуса никого не было Вот А у меня был стрим Вместе, так, в один день с разработчиками Я его провел очень недолго Потому что, как бы, ну... Никого не было, был один Амодеус, Амадеус, как бы Амадеус, поэтому я быстренько его закрыл и, ну вот, меня, у меня первые пер, пер, убили. Так, э... так мой бот разозлился на всех и решил спамить все, что я ему сделал. Uh -huh. free. Ну, тем самым он помогает мне в работе <свят> добавить что-то новое для, для вас и также для меня, вот, чтобы напоминалки и всякое такое. Вот. Помогает мне в работе. А модель совершает бо -о -о -о бойню Привет. А-а-а! а Спин! -а -а -а -а. а -а -а -а да. Ты мам говорил, не здесь. Чего? Она там еще пиво будет пить, лки-палки, так что. Серьезно? Да. Без проблем. Ты на вебку попал. Наверное. Так, дайте мне выполнить задание, Зада, задание, плиз, по, -по, по человечески. Мне осталось выиграть один раз на этом танке, что это такое? Мне со совершенно вот э, чё, прикалывается тут надо м. Вот Чат немного зависает Только шапочка, ладно Ты бля ть нет, Не, она меня позвала, но... Я а так, перезарядимся и поедем какую-нибудь, наверное, точку отжимать, вот, я не знаю, так, а у меня чат, чат зави завис опять или как? Ебать и Чего молчал, сейчас выигрыш. А, спасибо. Не напрягать. Сейчас а, это... это, это а, шап, шапка... шапка будет... Удачу приносить. Да, удачу приносить. Да. Бумач. Вещай охуеешь, когда влезет. Ну, пожалуйста, без мата. Я... Ой. А у тебя контент же 18 лет. Но. А я не помню, да, но ну, может ребята и помоложе есть и а, нет, не, смотрит сейчас 7 человек, поэтому. Оо, ты шарик. Один взялся, так говорил. Че забирай тебя? оу о шапку-то? Да. Да забирай, чума мне нужна что ли? <связываю> <связываю> <связываю> да. Да. Да. Да, это это последняя, последняя битва. Я, я тут смешиваю. Если а, в этот раз а, не получится, то мы по, поиграем на другом танке. Чтобы... Но они вообще приход... приходят по этой игре, поэтому здесь без вариантов. Да? Вы шлифанили? Э -э нет. Они приходят именно по этой игре, поэтому смотрят эту игру. Это та... тот проект, о котором я тебе говорил. Да, да, да. да. Ну, она видит, что нет игры, она хорошо, она тут на анреалистском движке, даже Arma'ка на таком движке. Это вообще круто. Хорошо. Ну, тебе, тебе да. А тебе сам? мне по приколу, почему нет? Yeah, yeah, Мне она интересна.. Так, да, неужели. Well, Нет. Это... даже дело не в деньгах и в том, что. тем, что это новый проект и с ним можно а поработать. Twitch? Телефоне. на телефоне есть, да, почему нету? Ну а твич. Можно? Можно, почему нет? А, просто нет. С телефона можно стримить хоть что. А Только... это там тот же самый донат, алерс. Эээ.. Там стримлапс ОБС скачиваешь. <связь> <связь> <связь> <связь> Поражение. но ну, вот я, я знал, что я проиграю. Да, не слушайте этого человека, он злой. Так. Я не хочу еще никого плохого нечего. А я тебе хочу послушать понятно. Это будет слышно? Наверное, там. Не, ты сейчас уже не слышишь. Так, э, Сейлен э, мог бы всех побить. Э, Придумаем. Э, так, э, подожди. Ну, давайте пред предлагайте, у меня же был кто-то из вас, я не помню. Вы же Вы же видите мой ник. Э, Белка 1К. <связь> а, латыню, да. Вот у меня... Вот сейчас, сейчас я напишу в чате. Подождите. В чате я напишу, так будет удобнее. Сейчас, секунду. А, подожди, отмена. Отмена. Сейчас. Ребят, секунду. Белка. Один это мой ник вообще в стиме вот поэтому добавляйте друзья я не вижу запрос ром пока пока не вижу запрос жду Ау. Фу -фу -фу. Наверное, мне проще будет У меня немного вы пони... Чуть задержка есть Если что Стрима И а вас Так, я в чате написал, но пока, пока что вот ни одного запроса на дружбу нету. Они вроде бы отображаются сразу. Я жду, ребят. Ром пишет, давай меня, ты мне свой ник кинь хорошо. <свят> так, Амадеос пишет то, что отправил запрос, ты нажал на новую игру. Наверное, не прошло, так как написано, что запрос отправил. Так, ну давай посмотрим. Э, подожди, а как здесь можем посмотреть? <свят> Нет, я только могу найти, либо пригласить. Так, давай, я панику, у тебя же так же, да, пишется? Так. Так, чтобы не запутаться. Не удивляйтесь, что я так смотрю, потому что у меня телефон. Ус. Поиск. Вот, Амадейус. Так, а как запрос друзья отправлен? О! А вы сейчас в Дискорде, да, Модейс? Или как? Сейчас подождите, я посмотрю в Дискорд, я смогу выйти или нет? Секунду. Блин, наверное, не смогу. Нет, смогу. Командуешь <связать> ты. Подожди. Вы в Дискорде сейчас сидите или как? Да, я не вижу никого, кроме Луизы здесь. Поэтому. Окей, я буду командовать. Так, все, Те собрались. Воу, у нас целая банда Так, сразу. Подожди, я покину громкую. А как. Амадеус. Так, вс. А как отправить друзья, елки, пакет? Покинуть группу. Одром, э, можешь сразу пригласить, потому что я тоже не могу через сам. Э, Почему-то как бы вот это, здесь бы тоже сделали бы добавить друзья было бы так проще, потому что я вот боксер не могу отправить и, запрос в дружбу и ромки. По-моему, в прошлый раз было так. Нет, царь открыт, но там на связи никого. Ну, я видел, я только что, только что там был. Кто не, кто не был готов? Ю, Юра говорит, что он не был готов. Так, опять мне придется. Сейчас царь, кто из нас? Я даже не знаю. Почему не показывают, кто главный этого боя? Очень много нюансов есть, которые... Ух ты. Посмотрите, если вы играете двоем, получается... Бонус кредитом и опытом 14%. Если играешь троим... 16 процентов если играешь пятером ух ты еще можно пятером играть 20 процентов к опыту кредитов прикольно на поле давай. добавить ну движок такой у него я думаю но ну, он видишь знаешь, охлаждение требует видео как-то больше Так, я, я, смотрите, наш сейчас смотрит 7 человек, а лайк, всего один лайк, ребят, ну, как так? Чей? Да. Нормально. Ага. 7 человек смотрят, а лайк один. Ну, хорошо. Исправьте, пожалуйста, эту ситуацию. Так, ну я все же возьму опять Дьябу, euh, потому что мне нужно это э, задание тяжелое выполнить, Нет, вернуться. О, КамАЗ объявился. КАМАЗ камас, камат, камар, камас... камас... камас... камас... Да, камеш. А -а -а. Так. Этих давайте лайками скинемся. Да, обязательно. Вот, вот нашелся человек, который ски... решил решился скинуться мне на лайки. Спасибо. У меня показывают три лайка, один мой даже. Они глядят, поставил за сделанную работу. Спасибо, спасибо, ребят, мне очень приятно. У меня показывает один, поэтому как бы может быть, может быть что-то где-то не так показывает, я не знаю. Не, ну оно может, понимаешь, вот здесь показывать одну информацию, а в телефоне другую. Вот здесь две отметки, видишь, показывают. А в телефоне, во, наш... у нас уже смотрят 8 человек, смотрите, ребят, мы бьем рекорды. А? а? Я вам А почему. А где мой танк? Где мой. Где мой. Где мой танк? Я вы вроде выбирал. D4, почему мне дали этот? Не там выбирал, Далин. Походу, не там выбирал. Да то смотри, твое союзника D4. Lock and Low. танк спит, да, но мне нужен был тот. Ну, видимо, два танка нельзя брать. Сразу вместе. Ну да, я я... я, я, я про поценил, про ну вот так можно сказать. Что хочешь? Да. вас? Нет, не хочешь ты. Я с тобой не хочу. Скрытая личность. Интеллект Да, может. Зашкаливает. Перезану сразу. Шкалами надо. Да, Он его вас не может. <б Carter> <oversimplates> И на месте стоит, главное. Ты хоть бы, хоть бы чувак как-то как двигался, что ли. А ты то варит? Нет, здесь таран не варит, а вообще... Попробуй, пейс. Нет. Юр, это Ты чем? Я тоже играй, хочу играть. Ну... Попозже поиграешь. Увалю, увалю. Увалю отсюда. Опять уйдет. Да его, так. А неизвестно еще во сколько придет. Так. Но вещи, главное, не забыл, а чтобы видел все, лайки, да, да. Обязательно. Потому что YouTube пробегает на все вот это как бы наши с вами действия которые происходят ну тиктоке нужно чтобы стримить там определенное что подписчиков да А где ты их наберешь касать <соценно> ну <соценно> и кто его будет смотреть после этого вот это, это как бы то же самое вот... вот я могу набрать пищу, пищу по заимкам, но кто меня будет смотреть? Есть большой вопрос того, что... А! Что... Что... Что.. Шоу меня никто не будет смотреть, не, поэтому. Там просто за вот Сам, Самый оптимальный вариант, но. Деньги ты Вот он на один болт, все на заработал 30. А сколько он пократил? Ну, типа знаю. это же подписчики это если там доната нет там не умеет ничего ну здесь здесь донатов тоже нету зато есть э, в ютюбе монетизация и мой... бля да, конечно тогда да я не хотел его брать я бы взял что-нибудь поинтереснее Так, смотрите, друзья, кто сейчас подпишется в прямом эфире, в прямом эфире будет оповещение <свистит> да, на экран, да, с, с еврейским танком. Да. <свистит> да. <свистит> Надо работать. Не знаю, нет. Вот и тем самым как бы вы увидите прямое сообщение на экране ёлки-палки и меня нагибают. Это это несправедливый был. А? Я не хотела его брать. Это кто взял D4, скажите мне. Рома, я знаю, что это ты взял. Рома его не взял. Yeah. Все, меня меня кикнули и всех нас кикнули. Трипл-килл. Трипл-килл. У нас одел, остался один боец. ждем пока он отыграет. А хотя. Может же четверо да? А, при выходе из боя вы потеряете все. Не, не хочу выходить из боя. Ага. Я, я дезертировал. Так, а где мои мои тру, друзья, товарищи? Почему-то скинулись все. Так. Да понятно, шоу Амазонка. Я просто еще не привык к нему, понимаешь. Так, а остальные где? Где Рома? Где остальные? Я-то не знаю их и ники. Че, двоем? Да, вот я и говорю то, что выкинула из группы. Я и говорю то, что почему-то странно. Или из-за того, что я вышел из боя, не нужно было выходить из боя. Наверное. Так, нужду вам приглашать тогда Рому. Так, что мне еще надо? Диабло. Вот Диабло нужно выиграть еще, за штурмовика один раз выиграть нужно. Да хотя, куда мне зелени то меня зелень. А потом, куда ее тратить? Будет что-нибудь интересное за меня или нет? Вот вопрос в чем. Вопрос в том, что так, поехали, Рома не хочет против КАМАЗа играть. А, он боится КАМАЗа. Окей, поехали. Я не боюсь никого. Так. Бу, опять рандом! Я даже не успел ничего выбрать, лки-палки. Ром, ну знаешь, есть когда, вот если ты смотришь наш наш наш дальше, да, есть когда вот, люди, да, в чем-то тебя превосходят, в чем-то еще, да, там, ну как бы. Не нужно бояться этого, да? да, нужно наоборот играть с этими людьми, чтобы получать опыт. Это, это вот у такой маленький советик, да? Потому что у меня тоже какое-то время было такое, -то, что в Armand Warpair я не могу, Ну, вот, ну то бишь я вот, играл какое-то время только с вот столкновением, да, э, дошел до профессионального уровня, да, как бы... Вот. И э, мне все вот, а что-то столкновение там... Э, ну, столкновение, кроме столкновений, ничего вот и, А я взял и научился ВКП по, по, по играть, да, как бы, ничего не сразу. Что не сразу получается, как бы, не сразу у тебя есть скилл появляется, он появляется через... Э, когда ты будешь уже знать э, всю технику и всю, э, как бы... Вот, всю технику и как, что работает вообще, механики, да, там, или еще что-то, а, точки прострела, там, или еще что-то, да, так, такое. Но здесь, к сожалению, ну, может быть, к лучшему, к сожалению. Ай, меня сзади подперли. сзади подперли сзади подперли сзади подперли я убегал но все же как бы вот. у меня это не получилось вот так они а так как мы Блин против подожди, а так весело. Блин против сыгранной команды надо также играть. Ну пожалуйста, кто кто тебе кто тебе мешает сыгранно играть? Заходи в дискорд, они ребята же общаются через дискорд и может быть через другие какие-то связи да и общайся и кто тебе не будет мешать сыгранные игранности. в этом в этом ничего такого нету а вот и я а я развернулся а да пока я развернулся у меня брюкнул. а потому что наши все в центре и, и не знаю чего за этот центр упираетесь нужно раскатывать раскатывать еще раз раскатывать противника вы прыгаете в этот центр и все Вот э, есть э, логика, да, у человека, если ты видишь, что враг э, тебя атакует э, по одному флангу, почему бы тебе не зайти с другого фланга, как бы? ну, не с центра, а, допустим, начать с другого фланга побить. Ага. Да-да. То же самое, а маневр видишь, как бы если бы меня, меня, меня не заметили бы, то я бы мог что-то сделать. Ты же на корову не играешь, правильно? Ты играешь ради своего удовольствия, ради там не знаю. Я вот, допустим, игра, мне не холодно, не горячо, то что мне там убивают, и мне вообще все равно. Тем самым какой-то опыт э, получаешь. вот тем самым ты получаешь опыт и учишься даже э, тем же самым каким-то мелким манёгром. Вот, я думаю что ты в этом не прав Мы противники выиграли моя просто нужно брать об Так, играть снова. Оу, штурмовики я, я выполнил. Здесь вот, ну, как я и говорил, да, здесь вот э, как бы по вот страж, вот допустим какой прощенький танчик вот старик, да? такие, попробуй на них поиграть ну как бы такие, сначала на прочных танках все начинается с прочных танков и как бы вся игра, она какой опыт в постоянных убийствах тебе с играной команды ну смотри вам, um, Аналевус, um, um, да? Ты спрашиваешь, какого опыта из этого ты наберешься? Тот же самый скилл. А, Сыгранная команда, да? Ну, что мешает тебе сыграться, допустим, с Рома и со мной? Плохому танцору я знаю, что мешает, а тебе что мешает? Ну вот такой вопрос вопрос на вопрос да? как бы получается то что э, что мешает вам общаться в дискорде то, то же самое как бы для общения и сыгранность. здесь как я понимаю здесь три игрока, которые между собой может быть вконтакте может быть еще где-то общаются вот и все то же самое <смех> можно можно красиво умирать Ну, согласен можно и красиво умирать здесь здесь вопрос вопрос как бы в том что либо ты смир, смириваешься с тем что как бы Тебя нагибают, либо ты учишься играть в команде. Если ты хочешь научиться играть в команде. Ну вот как бы здесь вот так идет. Либо, либо пал, либо пропал. То, то же самое, вот когда я участвовал на турнире, да, вот знаешь, э, мы, я собрал команду вот буквально э, тех людей, которых я знаю которые просто умели хорошо играть. Вот, я собрал эту команду и мы заняли а внушишь шестое, шестое место. Вот, как бы мы взяли шестое место это без тренировок и без ничего. Просто все ребята знали что, что делать и как. Нож и общались мы через Discord А вот это, как бы, общаются все через Дискорд, если ты хочешь командную игру, тогда получай, набери, Дискорд тебе в помощь, вот и все. Больше, как бы, в этом тебе ничего не поможет. Если ты там хочешь научиться хорошо уметь... Научиться хорошо играть в, командные, в командную игру, да, как бы, я имею в виду, в плане, если там соревновательный какой-то режим или еще что-то, да, вот. Тот же самый Counter-Strike, да, там, почему все чемпионаты э, идут э, через... Э, Общение в Discord. Как ты думаешь? Потому что вся сыгранность э, от команды, да, идет через Discord. Э, вот. Вся вся вот эта структура сыгранности, да, она идет через Discord. Либо совместного общения там в подсетях. Но опять же, я говорю, если люди приходят в команду, нужно ответя... отвечать тем же. Как -то... А мы играем соло, каждый сам за себя. Вот и все. Разница в том, что они играют Вдвоем, но, видимо, где-то общаются. Мойс пытается задавить, но... На, кажд на каждую команду есть э, свои э, фишки. И есть своя разница. Так. Видишь, они вдвоем подъезжают и делают убийство. Пока вы там спите... Они вдвоем подъезжают и делают килл. Так, мой бот вообще очень агрессивно работают сегодня надо его как-то толком настроить я, я все, все никак к этим не займусь все хочу а не знаю как его толком настроить точнее по таймингу как лучше сделать поэтому я заранее за него извиняюсь опа 哦。No. Меня стел, <смех> слушай, этот стел дает могет. <смех> <смех> Посмотри, сам главное, чтобы я на тебя не наехал. А он читер еще при, при, при том же. Потому что сколько я в него стреляю, у него даже жизни не уходит. Держи. проехать ты знаю Ну, видимо, он, он решил поработать на камеру. Сами меня уносили разница большая в том что 4... сколько сколько я играю с меня. Я играю в эту игру раз в неделю Можно так сказать Вместе с вами вот. Потому что у меня Очень много времени уходит на Другие проекты На монтаж На еще что-то то же самое, делать видео в 4К или еще что-то. Искать что-то новое, делать обзоры. Вот так, и все, вдвоем один танк можно спокойно вдвоем если играть, нужно по одному здесь делать игру. Так в принципе ребята и делают. Опять ты. у нас блин так так и не, и не понимаю как у нас чего ну ладно 34 60 ну xp ты получаешь в любом случае кредиты ну кредитов может больше меньше от этого поражения, как бы... ничего не происходит а, вот здесь можно добавить, да? друзья, наверное, скорее всего да Мы поняли мы точнее определились где можно добавить друзья если вот так чтобы не искать нужно через пвп бой через статистику посмотреть и добавить чтобы не париться Так, что бы взять такого интересного? Давай я тоже эту возьму какашку. Стелс и анаконда. Так, ребят, кто еще не подписался, напоминаю, что на канал можно подписаться. Это совершенно бесплатно. Что, у нас а, по трансляции идет уже час 12, да? Ну, мы, я думаю, еще минут 15 поработаем с вами. чтобы поэтому было кому-то дальнейшем интересно, не будем затягивать стримы на по 3 часа. У меня на канале... Есть ссылочка на Twitch канал, если хотите, переходите туда. Вот э, можете зафаловить меня там. Вот э, Пишите в комментариях, если чаще хотите видеть. У меня есть два дня, которые вот свободные. Я, в принципе, раскидал там э, э, на Твиче э, расписание свое по стриму, именно по стримам да, в какие дни чего но это так, предварительно вот, соответственно, если на ютюбе, вот, ребят, честно раз в неделю, потому что ну, как бы пока так потому что канал маленький, мне нужно Развивать аудиторию, искать комьюнити и искать именно что-то новое, что-то делать такое, да, ну, дальнейшее прохождение там, еще что-то, вот, обзоры всякие на игры, вот. потому что это больше развивает мой контент в том плане того, что... развивает контент в плане его жи жизнеспособности. То бишь, кроме вас, еще есть другие люди, которых я нахожу, и они смотрят, потому я надеюсь, вы это понимаете все. Захва... Вот, вот, Ну что это такое, а? Приехал он на базу. Ну слушай, штучка это не такая, мне нравится. перезарядочка у нее не чешная такая. Боятся, говорят, в лес не ходить, да? Убийств, но все же я помогаю вот опять своему оппоненту чтобы он убил его у нас на базе очень много людей надо помогать Они хотят быстро победить. Бы Быстрый у них такой победа, намеренная. Немного я союзники захватили вражескую, а наши захватили или они захватили наши, непонятно. видимо. О, ну вот смотри, в прошлое в прошлом мы получили сколько там кредитов, 100? за победу, да. Ну никакой разницы. В том что проиграл или выиграл ну там маленькая до да, разница не очень большая так что мы еще можем с вами Еще о чем можем поговорить. Да. Давайте поговорим о музыке. Да. Мы выиграли, Амадельс. Да. Наверное, первая победа. Не первая победа а за, за день. Но все же она была приятной. Вот. Какую вы группу любите послушать, там, не знаю, в плане музыки, мне понравился этот шторм, очень неплохой Так, ну давай я еще раз его возьму вот. Я, допустим, очень люблю группу Многоточи Мне нравится их музыка, а также их направление вот Сейчас на данный момент группа многоточия уже как бы закрыта, но есть проект под названием Botswan, тот же самый многоточий, да, как бы. вот. очень но ну, ребята вдохновляют очень ребята стараются делать качественную музыку качественные можно такое сказать русский рэп больше и по крайней мере наверное за ближайшие 10 лет я не видел таких людей, которые делают концерты там за тысячу рублей, там, ну как бы такие недорогие, да, в плане того, что на их кон на их концерт можно попасть очень легко и всегда приятная атмосфера, да, как бы вот так. Это не реклама, чисто мое мнение, как бы вот я бывал на концертах очень много, вот. Когда жил в Москве, сейчас я ж, проживаю в Митры, вот. тем самым поменяв места жительства, как-то меньше стал популяризироваться этим. Когда жил в Москве, было... Ну вот, я и говорю, то, что по кредитам действительно разница маленькая. Ну, а соответственно, как бы, за что ты играешь, получается? Ты играешь ради удовольствия, понимаешь? И, как бы, да, хорошо, когда ты выиграешь. Да, там, бывает, попадаются хорошие команды. Но, опять же... Ради чего вы приходите в игру? А чтобы получить удовольствие, да, какое-то Чтобы насладиться геймплеем той или иной игры. Это давно всем понятно, давно всем известно вот. И тем самым, как бы Вон, продолжим. О музыке, да, разговаривать. Немного о модели с нас отплек. Тем самым да, вот как бы бывал я на концертах, группы Многоточи Знаете, я получил такое огромное удовольствие от этого. Я был на концерте Бафстры. Ну так. Разов, наверное. В Крокус Сити холли, по-моему. А Темпераментный мужик, мужик, да, как бы... М -м -м. Надо валить отсюда. Ой, я не туда, не туда свалил, не туда свалил. А, он же мышкой управляется. Мне надо валить, мне надо валить. Ну, Амадеус, видишь, ты совершил уже бойню, поэтому... Все старания на спиртрут. А, а здесь, блин, а в этом режиме, по-моему, нету, да, как бы этого? Где можно так отвлекаться? я не вижу но я сейчас приду у меня 52 процента плюсом идет лимон совершил бойнем был наверное концертов басты и вот знаете вот пафосный человек пафосный реально видно то что он работает чисто ради денег и больше ничего вот как бы сравнивая там концерты вставели всегда можно подойти там после концерта или до, до концерта да и получить там автограф или еще что-то как бы никого в этом плане А, восстановление танка. Так. Еще одно вот. улучшение. различных там тусовках, и где... ну, вот реально мне понравилось то, что происходит на концертах именно атмосфера многоточников. Особенно когда на живые концерты приходишь вообще, ну, я имею в виду они вообще состав в том плане то, что живая музыка еще плюс кроме голоса, еще живая музыка сейчас работает именно в таком плане, то, что Тебе уже не остановить а ты все говоришь про игру про игру все хорошо главное э, знаешь есть такая хорошая после э, пословица нас э, терпение и труд все перетру то, то же самое как бы в любой в любой игре вот сейчас я играю э, новый шутер вот и э, вот в этом шутере э, мне сначала вот там а, не идут килы, да как бы хотел его, тоже с ним поработать немного но для того что он как бы новый Не хотите к нам в пати? Full пати соберем. Тебе хороший стрим, а мы не мешаемся. Но ну, вы, в принципе, мне как бы не мешаетесь. Ну, а вы мне мешаетесь? Объясни мне, пожалуйста. В том, в том, что вы заходите командой и э, там, нагибаете нас или еще что-то, хм. знаешь, это э, как вызов, да, мне или э, вот, звучит э, как вызов человеку, который работает с аудиторией. Но я не приветствую такие, к сожалению, вызовы, да, как бы. Вот, а это некрасиво, потому что я работаю чисто с людьми, которые э, знают, что такое вообще э, игра. Поэтому я, может быть, извинюсь перед тобой. Так что извини но нам с тобой не по пути даже если ты будешь мешаться как-то ну есть кнопочка такая волшебная бана так что мне лично никто не мешает в этой игре и бросать мне вызов тем самым типа давай к нам это самое мне лично никто не имеет само я могу и соло поиграть как бы я могу и поиграть в команде мне без разницы вот такие методы как бы ты предлагаешь, да, там, мы, мы типа не мехаемся, а ты иди к нам, да, это не вариант. Вот. предлагаем просто ну, не знаю, если модель согласится, то мы пойдем не, все равно а тем более уже в да, как бы по времени я сказал то, что мы с вами больше полтора часа как бы здесь не будем находиться, потому что А это не будет смотреть потом а, никто вот так нам вот, поэтому я думаю что вот давайте так а, договоримся под этим стримом под этим стримом а, вы пишите комментарий вы пишите комментарии э, Там в плане чего э, Хочу больше стримов Я уже говорил на первом стриме Да, ребят э, О том, что э, Я могу проводить больше стримов Именно по, по данной игре э, Хочу больше стримов И пишите в э, именно в комментарии э, как бы, Чтобы я видел э, Сколько человек э, Хотят И будут смотреть это понимаешь и тем самым как бы я буду планировать больше стримов либо на твиче как я говорил да уже у меня есть два, два дня на твиче как бы которые сейчас никуда не идут они вот свободные у меня вот либо здесь на ютубе да как бы но к сожалению я опять же вернусь к тому что у меня есть график выхода видео да как бы в те, в те дни когда я э, делаю видео я не, не стримлю почему э, потому что эти видео никто не смотрит вот и все Поэтому я вот либо так, либо так, как бы предлагаю такой вариант, но, как бы, есть вот, у меня на Твиче вариант постримить также, как бы, здесь просто, ребята, своя тоже и до вас аудитория, да, которая хочет там что-то посмотреть, и, а после, которая будет, да, всегда будет какая-то аудитория приходить. Поэтому вот э, я предлагаю Вот такой вариант там, выбрать, э, Выберу я какой день, я вам скажу даже э, Сделаю расписание по дням, да, либо там, Как буду заранее оповещать вас в Discord и говорить там то что вот сегодня у нас стрим по игре вот, э, по... И тем самым мы с вами будем вместе как бы, дружить вот. А так к сожалению. Джонни пишет, вот внедрят клам войны и турниру. Тогда будет бомбить. Возможно, Джонни, возможно, я. Пока я не знаю планов разработчиков мешать в плане попадаться против вас. Ну, знаешь, вот э, в плане того, что как бы... того, что вы, э, вы... вы мне никак не мешали. Вот честно, ребят, вы мне никак не мешали в плане того, что э, проводить какую-то какой-то стрим или еще что-то. В плане того, что э, играть как-то мне не мешали. Я получил свое удовольствие. Я опять же говорю, я на корову не играю. Понимаете, я на корову не играю, я играю чисто вот для себя, для, э, для вас. Я не работаю на, на корову. Я не хочу выигрывать эту корову. Клановые войны, пожалуйста, есть дискорд, есть э, общение, как бы. Э, кто хочет, э, будут стримы также. Я так думаю, что э, если будут турниры, то будут стримы по этим турнирам если разработчики дадут такую возможность нам проводить какие-то турниры то бишь, то бишь обозревать эти турниры самим не участвовать, а именно обозревать как это сделано там допустим в других играх да, вот если разработчики дадут такую возможность, почему, почему бы и нет, я согласен это наоборот будет даже интереснее вот в плане приносить большую большую случаю поражения. Ну, знаешь, тем, тем зависит, для чего ты играешь. Вот объясни мне, ты хочешь всех нагибать, ты хочешь, я не знаю, для чего ты играешь вообще. Я играю для своего удовольствия, я не играю для того, чтобы, как бы, ну, давайте последнюю карточку мы сделаем, вот, я играю для того, чтобы получать удовольствие, я не играю для того, чтобы э, как-то выиграть, понимаешь, если бы это был турнир, тогда я с тобой согласен, понимаешь, вот, вот в чем разница? Разница именно в том, что э, Я играю не на корову Я играю ради э, своего удовольствия Ради э, того, чтобы набрать какую-то аудиторию Опять же, возвращаясь к тому, что э, э, Не только ради себя играю, да, ради вас по большей части да вот как бы по большей части ради вас потому что э, вот так я, я вот честно вот вам скажу да то что я сделал один обзор мне предложили постримить я согласился вот и все вся честность никто там никого там не принуждал к этому мне предложили я согласился почему бы и нет это действительно хороший старт для маленького канала об этом мечтают сотни стримеров Об этом сотни ребят, которые приходят на YouTube или на Twitch, мечтают о том, чтобы попасть в какую-то игру с самого начала, понимаете, и почему бы и нет, я вот тем самым как бы даю возможность вам и себе в этой игре поучаствовать, вот и все, вы как зрители, я как ведущий, вот и все. Очень очень демагогически получилось все это, но как бы я думаю, что вы помните. Поехали. У меня даже во рту пересохло, и я пить хочу. <социвателям> <социвателям> вот, ä, потому что, ну, как бы, ä, тоже, я, по сути это большие стримы никогда не проводил, я максимум час-два, вот. Ä, да, были у меня 7 стримы, но, <социвателям> как показал опыт, то, что они, блин вообще не потом никому не интересны. же <социвателям> делаю чем больше у тебя идет стрим или ролик тем меньше его просмотрят людей от начала до конца вот, поэтому тем более на YouTube на твиче там вообще все равно здесь больше ранжирование стрима как видео, очень редко идет если ты неправильно сделаешь теги, если ты неправильно сделаешь описание, если ты <клево> После стрима в тегах не напишешь видео под э, ExoTanks, там, видео, твоего стрима ждет, стрима твоего на ютюбе ждет вообще провал. Почему популярные стримеры делают второй канал? тот же самый Мармок, тот же самый планов, да, у них всех есть онлайн-каналы, где они э, транслируют различные э, игры Вот, Куплинов, извиняюсь. Вот э, они э, работают на аудиторию та, которая приходит к ним на стримы. Почему они делают именно. Отдельные отдельно команды и э, почему они работают так потому что у них есть э, монетизация от канала вот э, у них есть э, определенная монетизация которая дает им доход 1000 просмотров там да, вот тысячу просмотров, я знаю, поскольку по стольку, да, там может понести от доллара до 6 долларов. Это тысячу просмотров. Чтобы их набрать, нужно, чтобы тысяча человек посмотрели на. Ваш вид. Также вот чтобы получать какую-то монетизацию от этого. От, э, от всего да вот допустим мне просто так сейчас ее не дают за то что я снимаю видео там или еще что-то мне нужно набрать э, тысячу человек подписчиков да вот э, как бы как бы это ни казалось но это тяжело очень тяжело не идут вот э, полгода вот и я сижу со 138 подписчиков я стримил различные игры. Э, начиная от Valorant и пробовал все можно так сказать вот. Популярные игры тоже стримить невыгодно, в том плане, то, что там Fortnite или еще что-то, э -э у них есть своя аудитория, то, -то бишь <свобил> свои стримеры, есть своя аудитория. Поэтому популярные игры тоже невыгодно не не стримить. Вот. Поэтому, как бы, сам, самый самый оптимальный вариант, это вот uh, такие uh, проекты, которые новые, да, вот, новые проекты, у которых есть свой комьюнити. Четыре часа просмотров нужно, чтобы получать какой-то доход. А вот нужно набрать тысячи подписчиков и четыре часа просмотров. Вы думаете, просто так на YouTube платят деньги или еще что-то Вообще нет. За всю за всю вот мою, сколько я уже работаю, два года, наверное, стримерскую карьеру... 50 рублей доната на твиче вот. поэтому сами подумайте кто выгоднее конечно монетизация выгоднее в том плане то что ты хоть будешь какую-то копейку всегда иметь Поэтому все, кто работает на ютубе, они стремятся к тем... ...то... Мы сейчас самоделсом уже посчитали что поражение и победы это вообще копейки Так что мне все равно что-то то. Проиграем и выиграем. сам больше короны интересно вот вы над разработчиками также издеваетесь или как? просто вот чисто не интересно в пятницу по стримит же разработчики, как я понял, на стриме. Ну или хотя бы кто-то из группы разработчиков Они не играют как-то Да, вот тут Блин, застрял. Таки. Поэтому они не играют. Видно, что они не играют. Не, на самом деле, разработчики играют в игру, но... Другую. А, я выехал, и сразу мне... что не разраба. ну я бы добавил еще сюда если бы на таком движке можно было сюда кучу всего еще добавить Опс. Так, как я беру ОБТ сразу ОБТ ех. 20-0. Нормально. Мы выиграли. А почему он на королеве к ним идешь? блин а кому идти <смех> убегать что ли <смех> так ребят ну давайте на сегодня мы закруглимся я жду э, не забывайте подписываться на канал я жду ваших комментариев обязательно пишите комментарии если вы хотите больше стремлем потому что э, ну как бы есть возможность, но пока вот, Я думаю Надо дать По крайней мере В том плане То, что мы Я буду стримить однозначно Где эта штучка? Вот. Однозначно, что Буду, по крайней мере, сейчас На ютюбе это раз в неделю Дальше Мы с вами, я не знаю, как будем работать. Ну, наверное, в том же графике, если э, что, пишите в чат, э, в комментариях, вот, э, как я и говорил. Э, добавлять э, фоловьте меня на твиче, и там уже, как бы, я определюсь э, с тем, что с графиком и как что да как в принципе график у меня есть уже полностью составлен я там даже внес в дни ну, в которые я могу постримить данную игру вот там полный список есть в какие дни я буду стримить данную игру вот тем самым не забывайте подписываться на канал вот. мне это очень поможет да? ну на этом все благодарю вас за просмотр мы уже с вами почти два часа в эфире я думаю что на сегодня достаточно Огромное спасибо всем за просмотр У микрофона был Вадим Картавы Вы были на канале Картавы Компани Всем пока